Всем доброго времени суток и сегодняшнее видео я хотел опубликовать с той целью, что подписчики мне, ну, некоторые писали, что не могут э, скачать установщик PokerStars, э, я там не помню, но условный, на реальные деньги они спрашивали, э, но в принципе я выбрал время, э, не знаю, раньше как-то действительно, когда я скачивал, было можно это скачать PokerStars с сайта, сейчас может быть законы которые принимаются в россии запрещают это делать Ну факт остается фактом что вопрос был задан где можно скачать установщик. и друзья поэтому специально для таких людей которые не могут найти в принципе я делюсь своим установщиком который я выложу на яндекс народ в принципе сейчас я покажу где у меня находится, в принципе, покер. И есть у меня программы, которые, в принципе, уже пользуюсь, я не знаю, на протяжении большого количества времени и устанавливаю только его. Так, сейчас минуточку, минуточку. Вот программы. И, пожалуйста, вот у меня на реальные деньги. Я уже перекидывал и на условные. Чем отличается установщик на реальный, чем отличается на условный? На реальный будет Poker Stars. .ком uh, обратите внимание она условный нет хотя если мы зайдем сейчас uh, uh, на реальные деньги если вот открыть там в принципе будет и на условный я вот как-то проверял поэтому я не знаю для чего uh, для чего нам на условный надо но сейчас посмотрим сейчас мы опять проверим в принципе видите у меня здесь вот на деньги есть Играть. А есть вот на условные. Сейчас посмотрим, покажем. Не хочу сильно занимать ваше время, чисто проверить. И вот, пожалуйста, мы ставим на условный. Значит, баланс у меня 161 тысяча на условных фишках. Поэтому э, можете скачать установщик на реальные деньги. Там будет и, та, и на деньги и на условные фишки, короче. Так, друзья, ссылочка будет э, на скачивание установщиков под этим видео. Э, я всем желаю удачи, хорошо играть в покер. Ну, в принципе, мы увидимся в следующем видео. Всем пока, до новых встреч.